Всем доброго времени суток, сегодня я готовлю фаршированные помидоры. Для этой закуски понадобятся плотные помидоры, обезжиренный творог, тмин, соль, перец и растительное масло. Помидоры нужно разрезать на две части, удалить мякоть. Мякоть не выбрасывайте, она пригодится для приготовления супов или вторых блюд. Для начинки щепотку тмина, измельчаем в ступке или любым другим удобным для вас способом. Добавляем к творогу тмин, подсаливаем, добавляем черный молотый перец, пол чайной ложечки растительного масла. Масло берите то, которое вы любите. И хорошо перемешиваем начинку. По желанию можете добавить зелень, петрушку, укроп, кинзу. Помидоры слегка нужно подсолить. Начинка готова, можно фаршировать. Закуска практически готова. Спасибо, что были со мной. До новых встреч!